Добрый день, господа курсанты! С вами снова Комаров Дмитрий И сегодня у нас четвертый день Четвертый урок нашей бесплатной школы и, и думаю, для вас он станет самым полезным из всех Ну, конечно, предыдущие уроки были тоже полезные Но этот, это просто мега польза Вы мне поверьте, я знаю, о чем я говорю Дело в том, что изначально я планировал провести этот урок по-другому, Ну, когда создавал собственно, уроки бесплатной школы. Вот. Я уже даже накидал себе там тезисы, план составил, ну и прочее. Хотел просто провести урок так, как и анонсировал о том, что будут ответы на вопросы, ну и так далее. Ну, как делают многие, собственно, инфобизнесмены. А потом я подумал, что ну какого, блин, я буду подражать кому-то, если я могу сделать это лучше, могу это сделать по-своему. Если у меня есть информация, которую я хочу с вами поделиться, лучше я э, пройду это, ну, этот урок по-своему, расскажу вам более полезные, более нужные вещи, чем просто ответы на вопросы единственная из ответов на вопросы я сегодня с вами мы опять таки пройдемся по концепции буферного канала потому что почему то не многие точнее не все въехали многие въехали да многие поняли но судя по тому что приходят письма вот и в письмах опять таки задается один и тот же вопрос по буферному каналу я решил еще раз остановиться и еще раз о нем вам ну, я не знаю, ну, разжевать уже конкретно. Мне, в принципе, казалось, что я и так все довольно подробно рассказываю. вот И даже были подтверждения, вот даже дама одна написала мне письмо, где она пишет о том, что я очень доступна и терпеливо объясняю людям одно и то же. Ну, Видимо не все поняли, хорошо, вот еще разок мы сейчас пройдемся по буферному каналу, а потом я вас начну радовать. Дорогие друзья, на этой странице вы можете найти две ссылки, одну на сайт Владимира Беляева, а вторую на мой блог. На сайте у Беляева уже, наверное, написано больше тысячи постов по теме заработка на YouTube. Страничка называется «Вопросы к Дмитрию Комарову». Люди мне задавали вопросы, я на них отвечал. Сейчас уже на вопросы некоторых ленивых новичков, которым лень читать, что было написано мною выше, уже отвечают мои успешные ученики. Вот. У меня на блоге тоже бесплатную информацию можно почерпнуть хоть там и меньше моих ответов потому что ну, просто нет времени отвечать на вопросы поэтому те кто пишут мне на блог э, ну, вы не обижайтесь но ну, реально нет времени отвечать на ваши вопросы э, почитайте то что было написано до вас возможно вы там найдете ответ на свой существующий вопрос ничто не ново под луной наверняка уже что-то подобное какие-то вопросы кто-то задавал так вот, вернемся к буферному каналу. Что это такое, зачем и в каком случае он нужен? Итак, давайте по порядку. Буфер вам необходим тогда, когда вы работаете с чужими видеороликами. То есть у вас есть серый канал, и вы зарабатываете на рекламе от Google Adsense, на сером канале. Зачем? Для чего он нужен? Смотрите, в ютубе большое значение имеет репутация вашего канала. Чем лучше у вас репутация и чем она дольше у вас хорошая сохраняется, тем дольше проживет ваш канал и тем дольше он будет вам деньги приносить. Соответственно, больше заработает. Репутация может испортиться, если вы будете загружать на свой канал чужие ролики, которые заблокированы во всех странах. Ну, там, где у вас красный восклицательный значок появляется. А также, когда на вас владелец видео жалобу накатает. Но, если в случае с автором это сугубо человеческий фактор, в смысле, может подать жалобу, а может и не подать, вот, а может владелец этого ролика никогда в жизни не узнает, что вы его видео к канал залили, вот, то, как бы в первом случае, Работают программы роботы YouTube. И ухудшение вашей репутации происходит уже на автомате, если вы совершаете определенные действия. Так вот, чтобы снизить процент этого автоматического ухудшения репутации, вам и нужен проверочный канал, то есть буфер. Буфер это ваш проверочный канал. Это канал, на котором вы тестируете чужие ролики на авторство, и на то, проходят они на канал или не проходят. А также включается ли на этих роликах монетизация или не включается. Ну, сейчас, надеюсь, подробно да, все понятно. А потом все ролики, которые у вас на буфере себя вели хорошо, вы можете спокойно заливать на другой свой канал, так называемый основной. Там, где хорошая у вас репутация э, сохраняется максимально долго. На буферном канале вам нужно давать чужим роликам отстояться какое-то время. Желательно вот 6-7 дней. Это связано с тем, что жалоба э, от автора, то есть проходит какое-то время, пока автор обнаружит этот ваш, э, обнаружит то, что вы закачали его ролик себе на канал, потом проходит время, пока он подаст жалобу, пока эта жалоба рассмотрится, вот в среднем через неделю э, вам может прийти э, жалоба на вас. А вы этот, если ролик зальете сразу к себе на основной канал, то оно придет сразу и на ваш основной канал. И у вас на основном канале ухудшится репутация. Поэтому отстояться такому ролику нужно можно... Э, отстояться такому ролику нужно давать где-то недельку. Итак, с буферным каналом я закончил. Давайте сейчас я вам расскажу о новостях и всяких приятных вещах. Смотрите. Не так давно произошли Несколько знаковых событий, которые заставили меня, точнее не заставили, а подтолкнули меня к принятию некоторых решений. Итак, мне начала поступать информация от моих учеников, которые в самом начале, то есть в марте месяце, приобрели мои уроки и начали работу в этом направлении. И каково же было мое Приятное удивление, когда я узнал, какое большое количество учеников начало моим способом зарабатывать деньги. И деньги не маленькие. Вот не поверите, я зашел на один форум, где общаются ученики моего курса. Так вот там одного человека, который зарабатывает 200 долларов в месяц на рекламе от его просто заплевали. Назвали лодырем и бестолочью. Есть там много людей, чей заработок уже через 2-3 месяца сравнялся с моим. Ну, который я вам показывал на прошлом занятии. Заработок на Google AdSense. Вот. А есть люди, чей заработок уже превышает мои показатели. Мои ученики пошли уже дальше меня. И насколько мне было приятно, когда я увидел, что людей, зарабатывающих моим способом, научившихся это делать по моим урокам, их не один-два, а их там уже десятки и сотни. Десятки и сотни успешных примеров. Мне, конечно, приходят благодарственные письма, но всего масштаба я не понимал. Не знаю, поймете вы меня или нет. Одно дело, одно дело что я нашел этот способ и стал таким образом зарабатывать себе. Но это я, это мой способ мышления. А другое дело, когда много людей уже использовали ту же самую схему и добились результатов. Для меня это очень знаковое событие. Дело в том, что инфобизнесом я занимаюсь довольно недавно. Я давно занимаюсь бизнесом как таковым. То есть реализую какие-то свои схемы в реальной жизни. Но продажей именно своих знаний и опыта занялся всего, ну, может, полгода назад. Вот поверьте, многие из моих проектов у вас бы не получилось реализовать. Не потому, что я плохо оцениваю ваши умственные способности. Нет, вовсе не за этого. Просто у вас нет нужных знаний, там, опыта, гибкости и других моих сугубо индивидуальных качеств, благодаря, благодаря которым я зарабатываю себе деньги. Это я вам все не в обиду говорю, наоборот. Ну вот, допустим, многие из вас не полезли бы в какие-то коррупционные схемы по своим моральным качествам, а я вот полез. Просто ну, в нашей стране такая реальность. Без откатов не работают 90% бизнес-схем. Так вот, к чему я это все? Представляете, насколько мне было приятно, когда я понял, что создал схему, которую можно дублицировать. Ее можно повторить любому человеку и начать зарабатывать себе деньги. Нет, я-то и раньше знал, что она рабочая, но кроме моего опыта других подтверждений не было, а тут... В общем, я обратился к моим ученикам с просьбой прислать мне результаты моих, э, точнее, их действий, их достижений, и мне пришло довольно много писем со скриншотами UnSense и скан копии чеков Google, которые люди получили уже. Вот я вам буквально несколько тут для примера выложил, потому что если бы я все стал показывать, у нас бы на это ушло бы очень много времени. Вот посмотрите на заработки других людей, моих учеников. Вот девушка своей дочери даже рассказала, объяснила, как зарабатывать. Даже ребенок может зарабатывать деньги таким способом. Все эти комментарии выложены на странице Владимира Беляева «Вопросы к Дмитрию Комарову» где вы можете их самостоятельно почитать, перейдя по ссылке, которую вы найдете ниже на странице. Вот человек прислал, прислал э, из Аценса 889 долларов заработок. Вот у кого-то с 1.06 по 30.06 302 евро получилось. Я все хочу для этих отзывов создать страничку на своем блоге и все эти отзывы туда выложить. Просто не хочу у вас сейчас время много отнимать, потому что дальше вас ждет еще более приятная информация. Смотрите. А, да, кстати, любой бизнес-тренер вам скажет, что бизнес-схема только тогда может считаться прочной, если ее могут скопировать и достичь успеха другие люди. Вот посмотрели на скриншоты, да? Да. Так вот, дорогие мои, это все фигня. Да, вы не ослышались. Все эти результаты, все эти заработки на AdSense это все такая мелочь по сравнению с тем, что может вам дать YouTube. Вот что даже говорить об этом не серьезно. Когда вы в какой-то степени освоите YouTube, то заработок от AdSense будет для вас таким ну, приятным дополнением, не более. Такая вот приятная мелочь, там штука бакса на колготке, кофе, сигареты. Вы поверьте мне, что я говорю, я уже там, и я отсюда вам это говорю. Вы еще только стоите в начале этого пути, а я уже какие-то этапы прошел. Но хочу вам сказать, что я тоже еще не вижу берегов. Вот Даже я, практик, который возится с этим ютубом ежедневно, я еще не вижу границ его возможностей. Кстати, на не совсем недавно произошел один довольно смешной или курьезный случай. Вот Сейчас расскажу. Мой друг и бизнес-партнер Владимир Беляев решил одно из своих новых видео раскрутить. Авторское, естественно. Так вот он решил на этом видео применить все фишки, которые я в своих уроках раскрываю. Вот он залил видео, сделал там все как надо, и у него пошли результаты. Он мне звонит и говорит, Димчик, представь, у меня за первый день там тысяча просмотров, поздравь меня. Ну, Просто для авторского видео в бизнес-тематике это очень хороший показатель. Если кто не знает, вы не удивляйтесь, что я говорю, что тысяча просмотров в первый день это хороший показатель для авторского видео. Особенно в бизнес-тематике. Вот. На следующий день он звонит, э, и такой радостный, и говорит, что его видео собрало уже там, 11 тысяч просмотров. То есть за следующий день его э, оно добавило еще 10 тысяч. А на третий там, или на четвертый, я не помню уже день, у него было уже больше 40 тысяч просмотров. Вот так вот работают знания в практическом приложении. Но смех был не в этом. Он мне как-то звонит после этого снова и говорит, что он вот такой грустный уже. И говорит, что он так был горд и доволен своим результатом. Вот 40 тысяч за 4 дня, это типа круто. А потом он зашел на мой канал, который я создавал для демонстрации в одном из своих уроков и расстроился. Потому что увидел одно из моих видео, которое за 3 месяца набрало около миллиона просмотров. А весь прикол в том, что я это видео видел в первый и последний раз. Тогда, когда заливал его для демонстрации, когда урок записывал. И больше я туда не заходил. Вот так, даже без вашего участия, может все работать и деньги вам приносить. Конечно, в этом случае не обошлось без фактора удачи, я не спорю. Но только как одного из факторов. Мною были сделаны определенные шаги, и вместе с фактором удачи они дали такой результат. Но дело даже не в этом, я даже не знал об этих результатах, и если бы Владимир мне не сказал, я не знал бы и дальше. Знаете, что мне это напоминает? Рыбоводство. Вот вы выпускаете вставок малька, и с каждым днем он растет, становится больше, обрастает мясом, жирком. Вот ваши каналы и ваши видео, особенно авторские видео, созданные вами, это такие вот мальки, которые будут развиваться вообще без вашего участия и в итоге начнут приносить вам много-много всяких бонусов. Но если вы хотите как бы добиться этих результатов, то вам нужно научиться делать все то, что я рассказываю в своих уроках. Вам крайне необходимо научиться работать с чужими видео из э, Google Adsense. Пусть это будет для вас такой вот сладкой морковкой, за которые вы будете идти. Под морковкой я имею в виду деньги э, от Аценс. Э, вы эту морковку получите в итоге, не вопрос. Но помимо этого вы научитесь работать с этим сервисом. Вы отработаете все технологии. А технологии, как известно, могут изменить ваше восприятие и отношение к жизни вообще. Вот, теперь о возможности зарабатывать другими способами. Ну, в смысле, зарабатывать на YouTube, помимо рекламы от Google AdSense. Я, кроме AdSense, знаю еще несколько способов заработка. Некоторые из них успешно применяю. Обо всех говорить вам сейчас не буду. Вот возьму парочку для примера. Буквально месяц назад я заключил контракт с одной крупной фирмой-производителем косметики. Эти люди зарабатывают сугубо в реальном секторе. То есть, как говорят в интернете, офлайн. То есть эти ребята к интернету и интернет-продажам не имеют вообще никакого отношения. Так в чем же суть контракта? Дело в том, друзья мои, что за то небольшое время, что я занимаюсь ютубом, а это ну чуть меньше года, моя ежедневная зрительская аудитория, которая смотрит мои каналы, выросла до полумиллиона зрителей в день и продолжает расти. И вот именно эта аудитория заинтересовала моих новых рекламодателей. Причем мы договорились, что деньги они будут платить не за экспонирование рекламы, а за конкретные просмотры. Для них это существенно выгоднее рекламы на телевидении. В моем случае они имеют возможность отслеживать количество осведомленных и проинформированных пользователей, то есть платят за конкретный результат. И кстати, в этом я вижу в скором будущем существенные изменения, которые произойдут с телеканалами и телевидением в частности. Но ни для кого ж не секрет, что реклама на телевидении стоит очень дорого. И не всегда, скажу я вам, оправдывает себя. А телевидение живет только за счет рекламы. И в ближайшем будущем я прогнозирую такое вот конкретное перетекание денег из э, обычного, привычного телевидения в интернет-телевидение и вот э, такие сервисы, как YouTube. Ну, YouTube в частности. Потому что YouTube это лидер, пока YouTube никто переплюнуть не может. А почему реклама на телевидении стоит так дорого? Да потому что монополия. Потому что телеканал создать очень дорого и очень геморно и это не для простых людей телеканалов относительно немного рекламодателей гораздо больше в десятки и сотни раз а я обычный человек создал такую себе телекомпанию на ютубе абсолютно с нуля и не вложил ни копейки средств то есть я обычный человек такой же как вы создал свою собственную телекомпанию вы понимаете куда все идет Сейчас я научу вас, как это делать, и вы тоже начнете создавать свои каналы и медиа холдинги. И вы тоже станете оказывать услуги по размещению рекламы. И это будет гораздо дешевле для рекламодателя, чем на телевидении. Куда пойдет нормальный, адекватный рекламодатель? Да, конечно, к вам пойдет. Второй фактор, почему телевидение проиграет. Кто знает, в каком году появилось телевидение. Ну, не суть важна появление самого устройства, а его внедрение в широкие массы, так сказать. Ну, где-то в 50-е годы. А теперь попробуйте проанализировать, кто является ядром зрительской аудитории. Кто любит смотреть телевизор? Ну, пенсионеры, верно? Ну, во-первых, это для них передовая технология, с которой они познакомились, будучи еще молодыми. Они ее любят, они к ней привыкли. Вот. А во-вторых, для многих пенсионеров и социально незащищенных слоев населения это чуть ли не единственная возможность отдыхать, получать информацию, поддерживать иллюзию полноценной жизни. Вот кто знает, чем занимаются буржуйские пенсионеры? Ну, путешествуют, занимаются спортом, наслаждаются жизнью. А чем занимаются наши пенсионеры? Правильно, смотрят телевизор. Потому что других возможностей не имеют ребят ну конечно я утрирую да конечно не только пенсионеры смотрят телевизор но тенденцию вы поняли сейчас растет поколение интернет поколение интернет не любит телевизор вот нафига им надо обилие рекламы если они могут все найти сами в интернете и посмотреть тогда когда им самим удобнее они а тогда когда им покажут в общем я считаю что в ближайшее время телевидение вот такое как оно есть оно перестанет существовать. Вот давайте подождем буквально пару лет, создадим каждый свои каналы, свои медиа-холдинги и вместе его добьем. Ну, шутка, конечно. Хотя телевидение я очень не люблю. Так вот, к условиям моего контракта. Смотрите. Мы договорились, что рекламодатель предоставляет мне свой рекламный ролик, а я обеспечиваю его просмотр. Причем только заинтересованными зрителями и стоимость одного просмотра всего полтора рубля. А теперь давайте возьмем в руки калькулятор и посчитаем деньги Димы Комарова. Имеется аудитория 500 тысяч. Давайте предположим, что CTR у нас будет всего один процент. Все помнят, да, что такое CTR? Хотя если правильно написать привлекательный текст это может быть и 3, и 4%. Ну, давайте вот по минимуму возьмем. Итак, каждый день я создаю поток зрителей на рекламу в 5000 человек. 1%. И за каждого я получаю всего 1,5 рубля. Это получается 7,5 тысяч рублей в день. В течение месяца. За месяц получается 225 тысяч рублей. Но, друзья мои, это только тот трафик, что лично я налью. Что лично э, тот, который пойдет только лишь с моих каналов. Но смотрите, какой механизм включается, если на видео пойдет такой поток зрителей. YouTube тогда это видео подхватит и начнет раскручивать тоже. И эти просмотры увеличатся, удвоятся и утроятся. Вы представляете, сколько это денег. Это только один рекламодатель. А в свои видео я могу ставить столько рекламы, сколько захочу. И вы тоже сможете ставить столько рекламы, сколько захотите. Это не та реклама, которая идет по телевизору. Это не та навязчивая реклама. Это возникают объявления, которые заинтересовывают либо не заинтересовывают людей. Люди либо кликают по ним, либо не кликают. Так весь прикол в том, что вы легко этого можете достичь. Я шел на бум, набивал себе шишки, а вы получаете уже готовую схему, отработанные технологии. Я, в отличие от других учителей по ютубу, не теоретик, а практик. Вот Любой мой урок, это практический опыт мой. Я люблю повторять, Донбас порожняк не гонит. Если я говорю, что этот способ вас выкинет в топ Ютуба или увеличит вам ЦТР, то так оно и есть. Выдохнули? Посчитали деньги? Выдохнули? да? Давайте дальше. Дальше тоже интересно. Вот теперь хочу рассказать вам о еще одном способе заработка на ваших каналах. Это заработок на партнерских программах или на партнерках. Не так давно я имел честь пообщаться и подружиться с одним известным человеком. Это миллионер Вячеслав Михайлов. Этот человек знает очень много про партнерки, как с ними работать. Вот. Если у вас появится вдруг возможность посетить его уроки, то не упустите эту действительно уникальную возможность. Вот После общения с ним а также после некоторой информации, которая мне попалась, я принял решение в корне пересмотреть свое отношение к своей партнерской программе. Ну, я думаю, для вас не секрет, что я зарабатываю на своих платных уроках. Правда? Ну да, это один из моих источников дохода. Не самый крупный, кстати, ну и далеко не единственный, естественно. Но после общения с Вячеславом Михайловым я принял решение отложить некоторые свои проекты на какое-то время и вплотную заняться своей партнерской программой. И для вас это очень хорошо, друзья мои. Ну, чуть позже я вам расскажу почему. Вот хочу вам пару слов об источниках дохода сказать. Если кто-то еще не понял, я скажу. Источников дохода должно быть несколько. Вот никак ни один и не два. Борис Березовский в свое время в одном из своих интервью сказал, что даже в самые в самые тяжелые кризисные времена у него было не меньше 19 источников дохода. Более того, скажу вам, что разобравшись с Ютубом, вы сможете сразу создать себе несколько вот я сейчас обо всех говорить не буду, вот крайне подробно я эту тему рассказал в своем курсе, как создать суперприбыльный авторский канал. Если кого-то заинтересует это, то собственно, можете приобрести и ознакомиться. Я хочу сегодня вам показать потенциал такого вида заработка, как заработок на партнерской программе. Вот Сейчас вы среди тех, кто видит еще одну революцию в интернете. Запомните этот момент, потому что то, что вы сегодня от меня узнаете, через год или два это будет обычное явление, а сейчас это не знает почти никто. И практически никто не применяет. Смотрите, как сейчас дело обстоит с партнерскими программами. Не так давно Владимир Беляев прислал мне интересные факты, статистика. За первое полугодия 2013 года э, на сегодняшний момент объем рынка инфотоваров в Рунете достиг цифры в 48 миллионов долларов. Это только инфотовары, это не физические товары, друзья. А в Рунете не так много людей еще, совсем не столько же, сколько э, в Буржунете. В Рунете появились деньги и появилось много денег. И люди привыкли покупать в интернете. И людям нравится покупать информацию в интернете. Покупать знания в интернете. Это очень удобно. Так вот, практически 80% продаж идут по партнерским программам. Надеюсь, все понимают, что такое партнерская программа. да? Это когда покупатель приходит к продавцу через вас, партнера. И продавец выплачивает вам партнерское вознаграждение за продажу. Так вот. Как сейчас дело обстоит с партнерскими программами? Люди регистрируются в партнерской программе, берут свою реферальную ссылку и начинают ее пихать где только можно. Но, друзья мои, если вы будете размещать эту ссылку, используя бесплатные способы, то нифига вы не заработаете, потому что трафика и людей в тех местах, там, где бесплатно можно ее разместить, их там не будет. Те, кто поумнее, они начинают создавать платные рекламные кампании в Яндексе, гугле там, или тизерных сетях. Этот способ тоже может принести деньги, но только тогда, когда вы хорошо разбираетесь, как работать с Яндексом или тизерными сетями. Иначе вы благополучно сольете свой рекламный бюджет и ничего не заработаете. Ну, кстати, вам может и повезти, можете и заработать. Тут уж как повезет. Но в любом случае, вам сперва нужно будет заплатить деньги и надеяться, что вы их окупите. Кстати, я как-то покупал уроки одного специалиста, действительно специалиста по партнеркам. Так вот он говорил, что нужно потратить от 500 до 1000 долларов, чтобы только потренироваться. То есть 500-3 штука баксов только на слив для того, чтобы научиться работать, создавать рекламные кампании в Яндексе. Ребята, YouTube для партнерских программ это просто идеальный инструмент. Смотрите, там много трафика и весь этот трафик он бесплатный. То есть вам не надо ничего вкладывать в рекламу, вы понимаете? Вы будете развивать ваши каналы по моим урокам, чтобы зарабатывать себе на аценс, а потом просто поставите туда партнерские ссылки и создадите себе еще один источник дохода, не вкладывая ни копейки денег. Сейчас я в цифрах вам продемонстрирую, почему этот способ может быть более доходным, чем э, первый способ, который я вам сегодня рассказал про э, рекламу. И почему я решил сделать акцент на, именно на своей партнерской программе. Смотрите, ну, во-первых, потому что э, по рекламе у меня работают наемные менеджеры, которые занимаются этим направлением и которые получают весьма неплохую зарплату. Ну, в среднем 1000 долларов в месяц. Я понимаю, что для Москвы или для Питера это вообще не показатель. Вот. Там обычному офисному планктону столько платят. Но для Украины и в частности для Харькова это весьма-весьма хорошая зарплата. А во-вторых, потенциал заработка на партнерках в несколько раз выше. И если в первом случае вы должны проделать ну, довольно большой объем работы, то есть довести свою ежедневную аудиторию до полумиллиона, чтобы стать хотя бы кому-то интересным, интересным из рекламодателей, а потом нужно этих рекламодателей еще и найти, то в случае с партнеркой вам нужно сделать гораздо меньше для того, чтобы получить ну, такие же самые деньги, а может быть и больше. Вот давайте я вам в цифрах приведу пример. Допустим, вы на своих каналах создали ежедневную зрительскую аудиторию в 50 тысяч человек. Не в 500, а всего лишь в 50 тысяч человек. И не надо пугаться, уверяю вас, что те, кто будет работать по моим платным урокам, они выйдут на такие показатели через пару месяцев буквально. Остальные тоже выйдут, но несколько дольше, несколько позже. Насколько позже, я не знаю. Итак, ребята, у вас есть аудитория в 50 тысяч человек. И вы, допустим, зарегистрированы в моей партнерской программе. И из вашей аудитории. По вашей партнерской, по, по реферальной ссылке, переходит э, в мою бесплатную школу всего 1% от вашей аудитории. Даже давайте еще уменьшим этот показатель, чтобы вам еще понятнее было. Вот еще пессимизируем прогноз этот. Это будет вообще пессимистический прогноз. Пускай это будет не один процент, а одна десятая процента. То есть 0,1 процент. Это будет всего 50 человек в день, которые придут и зарегистрируются на бесплатную школу. Ребята, всего 50 человек в день. В месяц по вашей ссылке будет зарегистрировано 1500 человек. Это все реальные цифры. Я вам какой-то фигни не рассказываю. Вы видите, все реально. А дальше включается статистика. В партнерском маркетинге уже давно отмечены показатели конверсии от 10 до 30 процентов. Ну, покупают инфопродукты от 10 до 30 процентов от аудитории. От теплой, естественно. да. Вот Вы все слушали мои бесплатные уроки, кому-то они понравились, кому-то нет. Я все понимаю, это жизнь, кому-то нравится мой подход и мой способ обучения, кому-то не нравится. Но, друзья мои, все это время, пока вы проходили бесплатное обучение, у меня продавались мои уроки. Тема заработка на YouTube оказалась интересна многим, и они решили приобрести мои платные уроки. Так вот, друзья, у меня за эти несколько месяцев, что я продаю свои уроки, уже тоже есть статистика, и она совпадает э, с той же самой общепринятой, которой я озвучил. От 10 до 30%. Вот, если ей верить, а у меня лично нет повода не верить в статистике, потому что у меня все то же самое, все совпадает так вот, просто представьте себе что всего лишь 20% от всех тех людей которые зарегистрировались в бесплатной школе по вашей реферальной ссылке решили приобрести мой, ну допустим первый курс за 3300 рублей это получается 300 человек Своим партнерам я отдаю треть, то есть тысячу рублей. Вот и умножьте тысячу рублей на 300 продаж. Вот так вот на минуточку 300 тысяч рублей получилось. И вы не вложили ни копейки денег на покупку трафика. Вам эти деньги достались даром. Вы работали, чтобы за... начать зарабатывать себе 100 долларов в месяц на рекламе от Google. А когда научились, то у вас уже появился инструмент для заработка 10 тысяч. Вот такая вот магия. Кстати, в одном из своих уроков я показал, как люди заработали с помощью YouTube миллион долларов. И полностью раскрывают для вас их схему. Если кто не испугается больших денег, можете попробовать повторить. Теперь вы понимаете, что с помощью ваших каналов и партнерских программ вы можете зарабатывать действительно приличные деньги, а не вот эти вот подачки от Google Adsense. И вот, собственно, та прекрасная для вас новость, о которой я упоминал в начале урока. Я решил вплотную заняться своей партнерской программой и решил обучить моих партнеров, как очень эффективно продавать мои уроки. И поэтому для партнеров мы записали несколько обучающих уроков по партнерской программе и по партнерским продажам. Сделали это мы совместно с Вячеславом Михайловым и Владимиром Беляевым. И поверьте, это очень ценная и полезная для вас информация. Более того, своих партнеров мы сейчас стараемся всячески поддерживать, вот, э, всячески их стимулировать. И даже сейчас э, придумали конкурс, и многие из наших партнеров, которые достигнут определенных результатов, будут от нас награждены ценными призами. Не какой-то фигней, а действительно ценными э, подарками Ну об этом вы узнаете э, об этом узнают те люди которые зарегистрируются в партнерской программе и получат от нас э, письма с уроками заодно и условия конкурса там узнаете но и это еще не все некоторое время назад произошло еще одно событие то есть я постоянно экспериментирую с ютубом проверяю его так сказать на прочность ищу дыры и так далее и вот несколько, некоторое время назад один из моих экспериментов оказался удачным, и я открыл новую фишку Ютуба. Ребята, это настолько жирная и сладкая фишка, что я вот до сих пор вот хожу и облизываюсь, настолько она мне вот нравится. Ее еще никто не знает. Во всяком случае, в Рунете я не видел, чтобы кто-то ее знал или применял. У меня есть все курсы э, наших э, инфобизнесменов, которые так или иначе там, в около ютубной тематике вращаются. Никто, никто, нигде еще даже. Понимаете, какая передо мной стояла задача? Я активно пропагандирую YouTube, его возможности, способы заработка и прочее. Но в отношении партнерских программ все всегда упиралось в сайты или блоги, где партнеры могли вставлять свои э, партнерские реферальные ссылки. Но вот не было у меня действительно эффективного инструмента, чтобы прямо из видео можно было совершать партнерские продажи. Для многих не секрет, что YouTube не позволяет делать ссылки из видео на сторонние ресурсы. Повторяю, на сторонние ресурсы. То есть мой сайт... Для вашего канала это сторонний ресурс. И сделать на него прямую ссылку-переход вы не сможете. Да, на свой сайт, возможно, сможете. Если узнаете, как все правильно сделать, вы это сделаете. Но на мой не сможете. И постоянно приходилось идти на различные ухищрения, чтобы этого добиться. Я сейчас говорю о кнопке «Купить» там, или кнопке «Подписаться» прямо из вашего видео на YouTube на какой-то партнерский магазин или такую вот, как у меня, бесплатную школу. Ребят, я нашел этот способ. Теперь у меня есть этот инструмент для ваших больших продаж. Эта кнопка повышает конверсию в разы. Все работает на импульсе. Человек посмотрел, захотел, нажал на кнопку и пошел покупать. Вот после этого открытия я на 100% убедился, что вам не понадобится никаких своих сайтов или блогов. Вам нужен будет только свой канал на YouTube. И вы будете зарабатывать больше, гораздо больше любого блогера или веб-мастера. Более того, через год или через два так начнет продавать весь Рунет. А вы можете узнать об этом уже довольно скоро. Ну Я так э, говорю, продавать для некоторых, возможно, это режет слух. Э, может, кого-то из вас это вообще пугает. Но не переживайте, ничего лично вам продавать не придется. Не нужно будет куда-то там ходить и кому-то чего-то предлагать. Нет, нет. У вас будет всего две задачи. Первое, это развивать ваши собственные каналы на YouTube, чтобы зарабатывать себе на Google Adsense. И вторая – поставить в свое видео мою кнопку приглашения на бесплатную школу». Все. Это и все, что от вас требуется. Ваше видео и эта кнопка будут делать всю работу за вас, а потом ее будут делать я на своей бесплатной школе. Но вы ведь уже убедились, что я рассказываю очень интересные и полезные вещи. Вот и другие люди будут такого же мнения. Количество неосведомленных в отношении интернета и ютуба, в частности, людей, ну, оно просто огромное. И ваше поле для заработка оно практически не ограничено. Теперь хочу пару слов сказать об обучении партнеров и условии получения вот такой вот кнопки. Всем, кто зарегистрирован в партнерской программе школы, придет приглашение на обучающие уроки те, которые записали мы с Вячеславом Михайловым и Владимиром Беляевым. В этих уроках мы расскажем вам, как лучше всего продавать партнерские продукты. Не обязательно мои, вообще любые. Вы узнаете, как создаются рекламные кампании в Яндексе, там, и тизерных сетях, и социальных сетях. Узнаете, сколько стоит э, покупной трафик, что такое цена одного подписчика и другие весьма полезные вещи. Как продавать через YouTube и не через YouTube. А что касается продающей кнопки, то ее, конечно, получат не все. Ее получат только те партнеры, которые выполнят всего два простых условия. Первое. Они будут технически разбираться со своим каналом или каналами на YouTube. Как говорили в армии, знать мать-часть. Чтобы нам не пришлось объяснять человеку азы, вот. А второе условие, то это такое, что на его каналах должна быть аудитория ежедневно не меньше 20 тысяч просмотров. Если эти два условия выполняются, то я принимаю от вас короткий экзамен. Ну, Например, прошу сделать мне автоматический запуск видео ну, с 27 секунды, а не с самого начала. Или еще чего-нибудь такое. Вот, если человек делает это, то я смотрю на количество суммарное просмотров за день. Если они равны или превышают 20 тысяч, то я устанавливаю к вам на видео продающую кнопку. Прошу понять меня правильно. Эта технология слишком цена, чтобы вот так вот разбрасываться и налево и направо. И я хочу быть уверен, что мой партнер настроен серьезно, нацелен на результат. И я не хочу ставить эти кнопки на дохлые каналы. Вот просто не хочу. Не хочу зря терять свое время. Если вам нужна эта кнопка, то вот мои условия, они довольно простые. Выполняйте и вы ее получите. Сразу хочу сказать, что эта кнопка это прямая партнерская ссылка на бесплатную школу. И никаких редиректов там нет. За редиректы YouTube наказывает. Так что можете в один момент лишиться и канала. и, Ну да, собственно канала. Еще забыл сказать один такой момент. Может случиться так, что сразу после окончания уроков человек ничего не купит. Вот. Но пройдет некоторое время, несколько месяцев. Человек там сам посидит, поработает, попробует. И через какое-то время решит, что ему нужны более углубленные знания. И решит приобрести мои уроки. И приобретет их. Ну, скажем, не сразу, а там через полгода. Такое иногда случается. Так вот эта продажа тоже будет засчитана партнеру как партнерская то есть если партнер первый раз перешел от вас по вашей ссылке то этот переход запоминается на год все партнерские переходы хранятся ровно 365 дней и все продажи в течение этого года будут считаться вашими так друзья на этом пожалуй будем заканчивать наш четвертый урок подошел к концу если вы еще не зарегистрированы в партнерской программе по какой то странной непонятной мне причине вот то переходите конечно же сейчас и регистрируйтесь поверьте для вас это очень будет полезное действие и эта партнерская программа будет для вас очень полезна, как в плане образования так и в плане заработка денег ссылку на партнерскую программу вы найдете прямо на этой странице в самом низу под видео что еще хотел вам сказать хотел вам напомнить о том что не забывайте понажимать на лайки под видео вот вопросы опять таки можете оставить в контактной форме социальных сетей итак с вами был комаров Дмитрий на этом четвертый урок заканчиваю Напоминаю, что у нас с вами еще остался пятый, последний, заключительный урок нашей бесплатной школы. Рекомендую вам попасть на этот пятый урок, потому что на этом уроке э, я собрал все самое вкусное и все самое интересное, все, что я вам еще не дал в рамках э, бесплатной школы, в рамках первых четырех уроков. Поэтому, если хотите получить все самое вкусное, то приходите на пятый урок. Все, до свидания.